От того, каким образом сеть связана, во многом зависит выбор подхода для ее анализа и понимания. При рассмотрении связности и кластеризации, мы выясняем, насколько единая или расколота система в целом, каким образом крупные подсистемы распределены и их собственные характеристики. Граф называется связным, если для любого узла существует путь до всех остальных узлов. Если граф не является связным, значит в нем есть так называемые компоненты. Компонента это подмножество вершин переберграфа, графа, которые полностью связаны. Кластер это просто подмножество вершин переберграфа, графа, имеющих определенные общие характеристики, или определенным образом относящиеся друг к другу. Итак, компонента просто описывает то, что узлы полностью связаны. В то время как кластер это описание типов связей и качества связности, то есть частоты связи между данным подмножеством узлов. Чтобы смоделировать степень кластеризации для подмножества узлов, просто возьмем узел и посмотрим, как много совпадающих связей у него и узлов, с которыми он связан. То есть, если взять социальную сеть друзей, мы будем спрашивать, сколько ваших друзей знакомы с другими вашими друзьями. Чем больше у вас взаимосвязанных друзей, тем более кластеризировано ваше подмножество узлов. Такой кластер в социальных сетях еще называют кликой. Клика – это группа людей, взаимодействующих друг с другом, более регулярно и активно, чем с другими в той же ситуации. В социальном контексте кластеризация может соотноситься с гомофилией. Гомофилия описывает явление, когда люди стараются устанавливать связи с людьми, похожими на них самих. Примерно как в пословице «Рыбак рыбака видит издалека». Можно рассматривать кластеризацию с позиции того, что взаимодействие между элементами с похожими атрибутами зачастую требует меньше ресурсов, чем с теми, у кого эти атрибуты сильно отличаются. Например, между культурами может существовать языковой барьер. Между различными устройствами в сети могут быть разные протоколы. Или же кластеризация может возникать из-за физических ограничений расходования ресурсов на поддержание связей между более далекими элементами, что выливается в кластеризацию по географическому соседству. Понимание различных локальных условий, которые создают кластеризацию в сети, очень важно для понимания того, почему сеть вкладывается в ту или иную топологию и что нужно делать для ее объединения или разобщения, а также того, как что-либо распространяется по сети Каждый из этих кластеров будет иметь свой уникальный среди остальных набор свойств, что делает его особенно восприимчивым или стойким к какому-нибудь явлению. Например, если мы разбираем политическую сеть, в ней каждый кластер представляет один из наборов идеологий, социальных ценностей или политических программ, которые восприимчивы к довольно разным идеям. Или вот другой пример. Поняв, что различные кластерные группы в компьютерной сети могут отражать разные операционные системы, мы сможем лучше понять, почему вирус распространяется быстро по одной части сети, но не по другой. Поняв условия кластеризации, мы также сможем найти лучший подход к объединению этих кластеров в более обширную сеть. Так называемый коэффициент кластеризации узла отражает степень локального кластера. Есть несколько методов для его измерения, но все они просто пытаются учитывать отношение числа существующих связей, соединяющих соседние узлы друг с другом, к максимально возможному числу связей, которые могли бы существовать между ними. Высокий коэффициент кластеризации сети – это еще один признак феномена тесного мира, который мы уже видели ранее.